Расскажет нам про обучение на Кипре. Здравствуйте, Татьяна. Мы как бы просто чуть-чуть уже идем с задержкой с небольшой, но ничего, как бы у всех свое время будет. То есть вот вы расскажите, пожалуйста, да, как... Здравствуйте, здравствуйте, дорогие партнеры, дорогие участники выставки нашей онлайн. Да, привет, солнечный всем с Кипра. Я постараюсь очень кратко. Я понимаю, что я вам всего не смогу осветить за 10 минут, поэтому а, четкое по делу самое основное. Одну секундочку а, вам покажу экран свой с несколькими mm -hmm. слайдами просто. Да, начинаете mm -hmm. презентацию тогда. Ага. Вы видите презентацию, да? Отлично. Правильно. На самом деле у меня сегодня тема моего выступления про топ-3 программы за границей в нынешних реалиях, я бы сказала. И направление, о котором мы поговорим, это Кипр. На протяжении нескольких лет Кипр очень-очень популярен среди международных студентов, и это связано с рядом факторов и а, если если а, вкратце то несмотря в вдобав, добавок к прекрасным к, к, к прекрасному а, прекрасному погодным условиям да и к тому что Кипр это курорт а, это а, третий по величине остров в Средиземном море, солнечный плюс это страна член Евросоюза а, здесь на самом деле образование идет на английском языке в частных школах, в университетах. И английский язык, вот такой внегласно, второй официальный язык. И несколько, несколько буквально фактов, почему английский, почему Кипр, перед тем, как я перейду к программам, только вдумайтесь, Кипр, да, остров. И он занимает седьмое место в мире по количеству студентов, получающих высшее образование в Великобритании. То есть... Э Исторически сложилось так, что Кипр – это бывшая британская колония, и вот э, эти корни, да, связь, связь Великобритании, она здесь очень э, явно поддерживается до сих пор. Э, и плюс ко всему, когда мы говорим именно про обучение международных студентов на английском языке, английскому языку, либо другим программам на английском языке, то здесь стандарты, качества очень хорошо поддерживаются у нас э, есть своя организация, ассоциация контроля качества преподавания английского языка иностранным студентам English Language School Association of Cyprus. Это то же самое, что в Великобритании, Британский совет, у нас тоже такая организация есть. И плюс хочу отметить, что преподаватели английского языка на Кипре, они проходят очень ну, жесткую сертификацию и Министерство образования Кипра следит за тем, чтобы у преподавателей английского языка как минимум был бакалавриат. Потому что даже в Великобритании, в других странах англоязычных часто встречается, что преподают английский язык. После прохождения краткосрочных курсов Сельта-Дельта, буквально несколько месяцев я уже преподаватель. На Кипре очень четко, как минимум 4-5 лет учишься, потом многие языковые школы, у них свои требования, чтобы у преподавателей было еще британское хорошее, или американское, канадское, native, произношение носителя. Вот. И это очень-очень хорошо влияет на именно на качество преподавания и качество программ на Кипре. И Кипр это, ну я, я не побоюсь этого слова, наверное, альтернатива номер один сейчас в Великобритании. И в дополнение к качеству преподавания добавляется безопасность. На острове. И э, хорошее отношение к русскоязычным э, людям. Я знаю, что этот вопрос сейчас э, у родителей номер один. Как относится э, к русскоязычным? Хорошо. У меня у самой двое детей. Как любили э, моих детей в местном, местном саду, так и продолжают любить. И к себе я тоже никакого отношения плохого не э, чувствую. Вот. И хочу перейти к, образов... к образовательному учреждению. Сегодня я поговорю про английскую частную школу-пансион Пенсион «Паскаль» а — Паскаль, это на самом деле... Огромная организация образовательная на Кипре, крупнейшая образовательная организация здесь. И в нее входят три английских детских сада, три английских начальных школы, три английских средних школы и два греч... две греческих средних школы. Более 1800 студентов и более 300 сотрудников здесь преподают. И особенность школы в том, что дети учатся, до, получается, если брать именно школу-пансион и среднее образование, по британской системе учится не 7 лет, а 6 лет, то есть вы экономите год, экономите деньги, и ребенок на протяжении последних двух лет обучения в школе выбирает либо программу международной Бакалавриат, либо A-Level, это британская uh, система, международный бакалавриат, это такая ну, универсальная программа, она принимается по всему миру, uh, у нее тоже есть свои преимущества. И в дополнение к, одном, к одной из выбранных международных квалификаций, каждый абсолютно студент, выпускник школы, получает еще местный аттестат, апполитириан, который тоже сам по себе котируется во всех университетах мира. Вот. Школа международная, несмотря на то, что у Паскаль три локации, на Кипре, Никосия, Ларнака и масол школа-пансион находится в головном здании, в головной школе в Никосии. И пусть вас это не пугает, что это не на побережье, наоборот, здесь есть свои преимущества. И у школы, у школы есть прекрасная, прекрасная территория, Огромный, огромное здание, вот я вам покажу сейчас территорию, вот и все международные программы, которые предлагает школа, проходят именно на базе школы пенсионов в Никосии. Вот это сама школа, здесь очень много спортивных площадок, внутри оснащение отличное, да, классы, учебные лаборатории, столовая своя с горячим питанием, а бассейн спортив, олимпийского масштаба. вот. И что очень важно, тем более для программ на Кипре, потому что дальше мы с вами также поговорим про лагерь на базе этой школы, у школы есть своя резиденция. И резиденция это свое полностью здание, в котором живут только ученики школы, оно охраняется, там есть куратор который 24 на 7 с ребятами живет и также виде камеру видеонаблюдения вход по электронному ключу и такое свое свой, свое закрытое пространство куда не зайдет никто посторонний это очень важно в плане безопасности для подростков и у нас с вами осталось буквально 5, 7, 5, 5 минут. Значит, подытожу про школу пансион да, просто чтобы вы понимали, в Никосии на базе школы есть программа с 12 до 17 лет, До 18 лет, когда у вас ребенок может присоединиться после обучения в школе в вашей стране, прилететь на Кипр и присоединиться к программе по британской системе. И закончить школу, получив одну из международных квалификаций, A-Level или IB, плюс Аполитириан. И хочу отметить, что поступая в школу, кураторы, вот с момента, как ребенок поступил, кураторы полностью берут на себя дальше образовательную стратегию вашего ребенка. То есть, когда вы поступаете, ребенка собеседуют, чтобы понять, какие планы, может быть, что уже сформировалось, понимание, куда будет поступать, какие предметы интересуют и так далее. И в соответствии с этим ребенка ведут и курируют, чтобы он, Поступил именно в тот вуз, который он запланирован. И по статистике, выпускники школы Паскаль поступают, сто процентов ребят поступают в ВУЗы, которые они изначально выбрали. Если вы сталкивались с ЮКОС. ЮКОС это платформа, через которую ребята поступают в британские вузы. Сто вот процентов учеников, выпускников Паскаль поступают в те вузы, которые они first choice вузы первого выбора. Вот. Это очень а, о многом говорит. А, хочу вам сказать также про краткосрочные программы на базе этой школы, потому что я знаю, что не каждый из вас сразу решится отправить ребенка на весь год учиться а, за границу. И школа предлагает очень хорошие варианты, такие пробные, чтобы ребенок окунулся в среду, чтобы вы тоже не переживали. Одно дело отправить на, дни, на, допустим, на две недели, другое дело на год. И вот одна из таких программ – это краткосрочное погружение в школу Пенсион от одной недели до трех месяцев. Это срок, который позволен туристической визой кипрской, ребенок прилетает с сентября по май, прилетает, присоединяется к школьной программе, то есть это не английский язык только, это именно уроки, школьная программа на английском языке. В класс по соответствии с возрастом ребенка попадает, живет в резиденции с другими учениками школы-пансиона и вот на такой короткий период как бы окунается в эту атмосферу и может себя попробовать в качестве ученика английской школы-пансиона. Вот. эта программа, она на самом деле достаточно доступная и по, и, и, и по, по документам, потому что там ничего такого особенно не надо. Это как туристическая поездка, просто с погружением, с возможностью погрузиться mm -hmm. в школу-пансион. Что туда входит? Туда входит, по сути, то же самое, что входит у полноценного ученика школы-пансиона. Вот. Пожалуйста, обратите внимание на эту программу. Это очень-очень хороший вариант. Даже если вы не планируете отправлять ребенка за границу на весь год в дальнейшем, но просто дать ребенку возможность вот почувствовать себя настоящим международным студентом в частной школы пенсионного английская, это очень здорово. У детей меняется вообще мировоззрение и понимание, зачем им учить тот же самый английский. Вот, следующая программа, это летний лагерь, паскаль на базе школы пансионов Некосии, опять же, пусть не пугает, что это Некосия, до моря э, ехать э, где-то 50 минут до Ларники, и мы детей возим по программе как минимум три раза в неделю э, на море летом, в остальные дни у ребят очень насыщенная программа, экскурсии, э, различные мероприятия, вот пример, пример программы. Утром, конечно же, уроки, 20 уроков английского языка в неделю включено. И вот полноценная, насыщенная жизнь, которую курируют англоязычные вожатые кураторы школы. Это другой, experience, другой опыт. То есть, если вы рассматриваете эту программу пробную, чтобы потом ребенка отправить в школу Пенсион, то это, это, тут надо смотреть на нее просто как на практику английского языка, потому что э, летом школа ученики школы-пансион разъезжаются по домам, то есть это только лагерь, международные дети, которые приехали конкретно учить английский язык. Но программа очень-очень э, хорошая, и тоже советую обратить ваше внимание на нее. Это формат не просто английский плюс развлечения, да, English Plus Fun, в турзоне, как другие лагеря на Кипре, это такой, больше с академическим уклоном, английский лагерь на базе школы, пансиона английской. Вот, и буквально еще одно слово про то, что если вдруг не получается а, выехать за границу, да, летом все равно хочется учить английский язык, все равно хочется а, как-то прикоснуться к той школе, если вдруг вы а, запланировали паскальтом на будущее, смотрите. вот У, у школы есть также английский онлайн-курс для школьников, он очень а, доступный, а, стоимость в неделю 100 евро а, за 20 уроков в неделю это в районе 5 евро, да? 5, 5 евро в, <coughs> за урок и э, также единоразово берется 10 евро регистрационный сбор и вы можете ребенка записать вот, на все лето учить английский язык онлайн в том числе вот все я завершаю если есть вопросы э, пожалуйста адресуйте их нашим партнерам и а я на самом деле вижу. Можно, можно буквально секундочку покажите? Здравствуйте, подскажите ситуацию с образованием. А, нет, это не ко мне. Это не ко мне. Все, окей. Да, спасибо большое. Да, сейчас у нас следующий уже спикер.